Металлизированные полуотверстия — это особый вид отверстий, применяемых в модулях плата на плате или по-другому PCB онборд Такие конструкции печатных плат в основном используются для межплатных соединений, там, где объединены две печатные платы с разными технологическими нормами или материалами. И широко применяются для модулей микроконтроллеров, дисплеев, высокочастотных модулей, которые припаяны к базовым печатным платам. Как пример, силовая плата, управляемая микропроцессором, установленным на модуле с полуотверстиями. Благодаря прямому соединению печатных плат вместе, вся система становится значительно тоньше, чем сопоставимое соединение с многополисными разъемами. Таким образом, металлизированные полуотверстия – это экономичный способ подключения, который превращает плату в сборочный узел для поверхностного монтажа. Как выглядит технология получения металлизированных полуотверстий? Сначала по краю платы выполняются обычные металлизированные сквозные отверстия на сверлильном станке с ЧПУ. При проектировании модуля следует учесть, что минимальное отверстие начинается от 0,6 мм и должно иметь площадки, как у обычных компонентов, на верхней и нижней сторонах печатной платы и размещаться по центру контурной линии платы. Далее заготовка проходит весь путь изготовления печатной платы согласно маршрутному листу. На этапе формирования контура печатной платы фреза удаляет часть металлизированного отверстия. В силу различных физических свойств меди и стеклотекстолита, механическая обработка меди требует особых режимов, обеспечивающих более гладкий срез. После формирования контура и удаления загрязнений плата поступает на контроль. На данном этапе проверяют каждое полуотверстие и при необходимости выполняют очистку полуотверстий от медных заусенцев. Несколько слов о проектировании. Изготовление металлизированных полуотверстий требует множество дополнительных процессов и тщательного планирования производства во время инженерной подготовки КАМ. Проблема может заключаться в том, что осажденная медная стенка на полуотверстиях может оторваться из-за горизонтального усилия фрезы. Как следствие, медные стенки всех полуотверстий будут вдавлены в отверстия с одной стороны. Чтобы медные стенки не проваливались в металлические отверстия, мы меняем направление фрезерования, добавляем некоторые специальные процессы, которые выполняются многократно. Только такая интенсивная подготовка и настройка процесса изготовления может гарантировать, что печатная плата с полуотверстиями будет производиться с безупречной верховатостью как торца диэлектрика, так и медного стакана. Наилучшим вариантом является расположение отверстий такого типа по двум противоположным сторонам печатной платы. В этом случае создаются самые благоприятные условия как для мехобработки, так и для мультиплицирования в групповую заготовку под SMT монтаж Платы с четырехсторонним расположением полуотверстий значительно повышают трудоемкость производства из-за необходимости обеспечения достаточной механической жесткости заготовки. Поскольку отверстия имеют гармоническое покрытие и вогнутую поверхность, это соединение обеспечивает лучшую посадку для пайки. Расположение отверстий на границах платы означает, что компоненты для поверхностного монтажа или дочерняя плата будут монтироваться вплотную на поверхность материнской платы. После пайки между платами не останется места для пыли или влаги.